Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как играть песню Мото Люди. Я сначала ее сыграю в оригинале, затем покажу элементарные простые аккорды. Поехали! Я верю, день этот настанет, yeah, я верю, день этот придет, no, no, no. когда прям каждый, каждый, каждый, каждый, каждый иностранец друг друга братом просто назовет. В мире среди злобы и судей, в мире среди призрачных дней, я прошу вас, люди, а у люди чуть добрее будем вы. Yeah. В мире среди злобы, злобы, злобы, злобы суди. Я прошу вас, люди, люди, люди, чуть добрее, чуть добрей будем, чуть добрее, чуть добрей будем. Люди вечно что-то друг с другом делят, но мир мне деньги правят, а любовь yeah. Если люди вдруг ни во что не верят То значит поверить надо в любовь Люди верят, миром правят Или деньги, или слава, или кто-то там Ты не знаешь сам, увы Будь уверен, моим миром правит Лира, не рапира и немножечко Хотя какой, да фига души Поверьте всем мне, оставьте зло мне, На старте важнее. с кем был ты в огне Любил ли людей, растил ли детей? Любовь и сильнее Эй, вы, эй, вы Люди, люди Молите своим богам на небе, но верите ли в это вы? Эй, вы, эй, вы, люди, люди, вы просите все время о любви, но любите ли правду вы? Yeah. Люди вечно что-то друг с другом делят, но миром не деньги правят, а любовь. Yeah. Если люди вдруг ни во что не верят, то, значит, поверить надо в любовь. Итак, ребят, перебор здесь можно играть такой. Большой палец играет бас, затем играете третью струну, первую вторую вместе, и обратно третья. Значит, аккорды такие АМ, Е, С, Д, Ф, Е, АМ, С7, Ф, Е, АМ, Д, Ф, Е И в конце вот играется вот такая фишка То есть после каждого куплета, бриджи и припева в конце играется вот в упрощенном варианте вот такая фишка Еще такой небольшой нюанс, вы можете также играть э, тот же перебор, но сделать с щелчком получается. Бас, аккорд, щелчок и аккорд. Более сложная гармония играется так. Далее. Здесь можно либо C, либо АМ взять аккорд все равно. То есть вы играете, когда уже куплет и припев. Сначала идет АМ. Или можно вместо C аккорд АМ сыграть. Далее идет Д. Ф-мэйдж. Его также можно здесь взять. Или здесь можно сыграть. Далее я играю вот такой аккорд. вместо этого D9 можно D сыграть еще раз припев показываю Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока, до новых встреч.